Всем здравствуйте. Ворон в кадре. Поедем с вороном, прокатимся до фотоловушек, Поглядим. Целые они у нас не целые. Яру сегодня брать с собой не буду. Яру в поле увел. Сейчас, если за нами не оторвется, сама не убежит. Значит оставим в поле, да, вороны ее? Как-то вот так вот, вот. В общем, выдвигаемся. Может быть, до вечера еще там. Застанем кого животных поснимаем, если не все выгорело. Ну все. Что я скажу, ворона даже привязать пока некуда. Но еще мы полпути даже наверное не проехали. По разной информации возможно возле одной фотоловушки все в порядке туда не дошло. Но это не точная информация. А у другой, скорее всего, вот такая же картина должна быть. Да, Ворон? Грустно, скажи тебе, стоять будет, если тебя оставлять. А хотя тут особо пока ходить некуда вроде. Снимать некого. Но, как утро показало, косуля-то вроде все таки появляется тут на выгоревшем, так, будем смотреть. Все неровности, зато хорошо видно теперь, одни муравейники. слетели чем в упор почти подпустили все ворон единственное место где трава да где траву можно поесть что тут за яма интересно глубоко не глубоко утоним так дно я вижу это Заехать-то я сюда заехал, тропоя. Теперь надо где-то выехать. Вот, тропинка тоже впереди. Тут где-то я в прошлом году пытался солонец сделать. В лесу теперь надо не найти. Я не в позапрошлом. Моран, ты не помнишь? Короче, как я с кустов выезжал И в какую-то березу упирался. Он, может быть, в те. Нет, не в те. Хотя может быть или вот у тропы. Помню, что у тропы я соль сыпал. Ну, короче, тут сейчас ничего не понять. Может быть, может быть была вот эта. Что я скажу? Я ни одной косули не видел. самое это печальное все что это видео это я утром и они все шли все шли и шли шли в одну сторону видимо они все уже туда ушли ладно едем едем дальше А, тут хороший пожарчик мог бы быть. Тепленький, тут дров много. Он с вороном колесо нашли да Урон? даже с диском можно было яру взять яру к нему взять пусть бы его домой тащила вот так вот тут камера сгорела еще огонек даже горит и вот все что осталось от фотоловушки вот так вот выглядит в общем фотоловушка а вот так вот выглядит тяговый аккумулятор на 12 ампер часов блин Плешка жалко не сохранилась, так-то она наверное, там кого-то наснимала бы. Ну вторая значит такая же. Находка у нас с вороном небольшая, поджаренная. Да ворон, маленький такой рожик. Чем пахнет? Восемь пахнет да, ворон. Вот так вот. Но такая находка нас уже сегодня не радует. Но хорошо. Ну все, поедем с вороном домой. Ч ты тут заждался меня? Ну рок сбросил. Хоть одна сохранилась, и то хорошо, да? Ну все, всем пока. Ух ты. да там мы прыганули да, ворон с тобой. Как на соревнованиях. Ай, мышц не задавил. Трррррррррррррррр Местами сыра Перед у него проваливается и мы почти падаем Главное на рога не наткнуться Ради жопа. Белая. Ага, точно. Блядь. Идет ветер от него. Вроде один, у меня ворон в лесу привязаны. Попытаюсь к нему еще подойти тогда, куда он пойдет. Это он такой чуткий, на меня поворачивался, хотел поближе к нему попытаться, и он меня прямо очень быстро спалил. Там еще один идет из леса где-то, из куста не видно. может еще есть короче большим интервалом и метров 150 друг за другом Сторону мою пытается повернуть. Надо, значит, первого глядеть. меня заметили. вроде я внимательно, внимательно старался разглядывать. Может их все-таки три? Мне казалось. Здесь вот не должно быть ося. Он правее, один слева. А сейчас эту смотрю на меня уже смотрит. нигде найти. Лайт сидит, кормится далеко до него. Восе куда-то короче ушли. Я их так и не видел, чтобы они убежали. Огромный заяц, вожак стаи, наверное, Или много-много зайчат Рядом с зайцем кормил, и заяц убежал Осталось Таких только животных мы сегодня не наснимали. Осталось кабанов дождаться, как солнце сядет и все. Бросили одного. А вот и кабан, как я и говорил. Осталось только кабана. С маленькими он. Я скажу не что, такая свинка. Куда-то спешит. Вот наверно от кого кабан бежал свинья. Ось там. Еще один. Седой какой-то или седая. А вон еще один. Зверя пожаром всего выдавил. Эти были у меня на Саванце, лосиха с седыми пятнами с одним лосенком. От пожара сместились. тоже горошки такие шикарные у него сдалека только вроде и маленько не симметричный бок уже начинает ржать у него по границе с горелым ходит вот так вот